Друг мой сердечный, Сапог Ленина с тобой. Сразу хочу извиниться за запоздалый обзор, так как сессия загрузила и продолжает меня грузить. Плюс я подыскал себе недавно работу и в совокупности минус дофига времени. Но вам должно быть насрать на мое оправдание, так как вас интересуют только обзоры, тупые не смешные мемесы и мат. Так что не тянем яйца за кота и переходим к обзору. Пакман, твой выход. Сегодня по запросу подписчиков делаю обзор на достаточно взрослую игру ⁇ Метро Экзотус ⁇ или же... «Метро Исход». Игра сделана нашими соотечественниками, разработчиками из СНГ, что делает игру немного родной. Сама по себе игра вышла в феврале прошлого года и является прямым продолжением «Луча надежды». Я вот прошлые две части проходил достаточно давно, поэтому посмотрел пару видосов с сюжетом 2033 и «The Last Line», что и вам советую. Благо и старые игры прекрасны. За основы игры берется хорошая концовка «Луча надежды» и рассказывает о том, что главный герой Артем находит сигнал за пределами Москвы и после череды некоторых событий с небольшой командой боевых товарищей оказывается за Москвой. Там нету практически радиации и теперь героям предстоит решить, что делать дальше. Что же ждет героев в путешествии по России? Найдут ли новый дом или же остальной мир ужасней монстров из метро? Все ответы вас ждут в игре. Вы посетите разные живописные места, будет несколько биом, типа леса, пустыни, озера и так далее. Чуть ранее я сказал, что игра взросла, это действительно так, но этот, если что, взрослый не в плане много 18 плюс контента, а именно история и мораль достаточно взросла. Мы часто привыкли видеть фильмы и сериалы, где в 90% случаев достигается пустой хэппи-энд, а персонажи забывается после получаса просмотра. В играх слава яйцам, проблем с этим меньше. История о жестокой реальности мне очень заходит, так как, по моему скромному мнению, именно жестокие жизненные моменты показывают всех демонов человека. Но давай обратно к игре. Игра будет показывать, на что могут быть готовы люди ради выживания. Причем некоторых вряд ли можно будет осудить. Также по ходу игры будет превосходно раскрыты все ваши компаньоны. Но это очень легко упустить, так как раскрываются они только в моментах между миссиями, в бытовых диалогах или размышлениях о жизни. И в игре есть и юмор, полно мелочей, которые прям указывают «ты точно в России». Много незабываемых моментов. Вот на этом моменте я вообще пустил скупую мужскую слезу. Отношения с вашей женой Анной Да не твоей женой, дрочер за экраном, а с женой Артема. Выходят на новый уровень, а за судьбу некоторых персов я волновался больше, чем за судьбу главного героя В общем, сюжеточка муах Просто 10 мельников из 10 Погнали дальше Геймплейная составляющая выполнена очень интересным способом В наши дни пихать в любую игру открытый мир стало модно Но зачастую это не идет на руку игре Вспоминая Metal Gear Solid 5, но и чисто закрытый делать тоже не вариант, в игре в итоге воплотился среднячок. В каждом месте остановки можете прогуляться по карте как бы, и выполнить пару-тройку дополнительных заданий. Карта не слишком огромная и позволяет изучить вдоль и поперек всю локацию за часа 2 в среднем. Игроделы классно нашли баланс и не прогадали. Изучать можно, но не успевает при этом наскучить. Плюс, так как вы будете часто ехать с одного места на другое, интерес к исследованию только разгорается. Лично я сразу по приезду начинаю изучать карту, оставляя основную миссию под конец. Чем же конкретно можно заняться на карте? ну во-первых зачищать аванпосты. это прямо таки традиция Open Worldдов. Еще можно выполнить небольшие поисковые миссии по типу найти пропавшего мишку и собирать по карте материалы и разного рода записки. Система карбы также осталась в игре, причем даже прокачалась немного. В зависимости от стиля вашей игры концовка игры будет отличаться. При этом даже некоторые кат будут меняться. Режьте, насилуйте и убивайте, ебите гусей. Плохая концовка и любите всех подряд, оглушайте и дарите милостыню Хорошая. но все мы знаем, как должен играть уважающий себя мужчина. В игре вас подбивает еще и новая система крафта. Появился верстак, где можно улучшить все элементы инвентаря, почистить оружие и скрафтить патроны, например. Оружие можно особенно классно изменять, ставить нужные дула и прицелы. Это рассчитано на то, что игрок может из одной пушки сделать оружие на разные случаи. Например, из винтовки сделать настоящий снайпер. Или же, укоротив дуло, сделать полуавтоматическое оружие. В общем, все зависит только от вашего воображения и ваших нужд. Патронов будет часто предостаточно. А если вы будете играть мирным путем, то вообще можете практически не тратить, разве что на монстров. Вот как раз плавненько перешли к врагам. Люди враги на средней сложности практически не представляют угрозу, но стреляют достаточно точно. И так как Артём тоже человек, мы быстро можем отправиться к братца. Интереснее выглядят монстры враги. В каждой зоне уникальны монстры, и каждому нужен свой подход. Извращенцев зомби лучше сразу расстреливать. Как бы поодиночку, отделите толпы и быстренько убить эту а кучку и шакалу очень быстро. К лучше вообще не подходить, а с лизней расстрелить издалека очень бесячим ради, если честно. При этом в игре у вас будет уникальная возможность сразиться с самим чел медведа с Всегда мечтала об этом. Будут много и мерзких паукообразных врагов, да и хоррор моментов достаточно, так что арахнофобам не рекомендую. Если не знаешь, кто такие арахнофобы, вот тебе подсказочка. Геймплей тоже шикардос. Ловит от меня еще одну десятку черных. Графика. Это почти революция, мать его. Одна из первых игр, которые в полной мере используют трассировку лучей. На своей RTX 2060 Super на 1080p я смог полностью раскрыть красоту игры, выкрутив почти все настройки на максимальные. У меня просто произошел визуальный оргазм уже на первой минуте. Ух, эти отражения света в темном метро. Видишь, каждую внуть в болоте я иногда вглядывался и думал, сейчас я увижу лишнюю грязинку на теле монстра. Вот Но знаете, что самое прекрасное? Это оптимизация. На железе помощнее стабильность 200%, но при этом вы можете попробовать играть и на слабом железе. Конечно, на GTX 1030 он вряд ли нормально будет играть, но вот GTX 1050 или GTX 970 спокойно потянут игру. Конечно, настройки графики будут намного ниже, возможно придется делать ее максимально низкой. Также здесь превосходно четко подобрана дальность прорисовки. Ты можешь увидеть большие объекты, например, вышку, будучи на другой части карты. Очень классно работает на погружении, при этом сами виды сделаны просто бесподобно. В домах можно найти очень много атрибутики русского быта, много надписей и все это чертовски погружают в мир игры. Но самая большая красота идет именно между миссиями. Вы можете выйти на открытый воздух, еще поезда и увидеть со всех сторон красивые края. Где-то избушки, а где-то по-родному похожие этажки Лично я не живу в России, чтобы на 100% оценить достоверность, но вот... Постсоветская атрибутика сразу чувствуется. Ну, по-любому, в любой стране СНГ есть старые многоэтажки времен СССР. Такого рода здания будут вам попадаться. Но это всего лишь пример, чтобы вы понимали. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Короче, вы можете просто стоять и любоваться этими видами очень долго. Бывало, я и полчаса просто стоял и наслаждался открывающими горизонтами. Как вы поняли, графен тоже превосходен. Заслуженные 10 Артемов из 10 Звуковая составляющая. Выше я ставил душевный момент из игры, где вы должны были плакать, как баба, смотрящая хатику. Вы уже тогда должны были заметить охуенность музыки в игре. Но кроме этого, тут будут и гитарные композиции от самих персонажей. Особенно четко зашло музло от Степана. Они пьют и, едят нашу и сходят с ума от того, что им больше ходить.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 Звуки выстрелов у разных калибров чутко отличаются. Рычание монстров и завывание слепых кинг-конгов вас точно заставит отложить как минимум кирпичный ларек, а мелкие стали по типу тихой завывания ветра или же хруста веток вдалеке заставляет вас поверить, что мир вокруг жив и будет жить, даже без вашего участия. Звуковая составляющая, а также композиции заставят вас всплакнуть, уверяю вас. А если вас игра не заденет, Значит, либо вы спидранер, либо бесчувственный сукин сын. Закрепляем последние 10 бурбонов из 10. Весь обзор я только нахвалил все произведением, и на то две причины. Во-первых, игра реально хуена. Во-вторых, после прохождения игры я понял, что именно метро исход должен был стать игрой года, а не секира. Не в обиду во фанатов Секиру, но после прохождения обоих игр, я прямо-таки четко увидел разницу между ними, и метро явно превосходил. Кто знает, почему метро не взяла награду? Быть может быть из-за СНГ-шных разработчиков и политических интриг? Отмет мы вряд ли узнаем. Главное то, что каждый из вас должен ознакомиться с данным произведением, окунуться в мир метро. Благо для нас, жителей СНГ, игра чувствуется по-особому родной. Округлять не обязательно, Бал очевиден. Как вы знаете, недавно Эпики раздали всем бесплатную халявную GTA 5. И пока не будет громких анонсов, следующий цикл видео хочу посвятить именно GTA Online. Еще раз прошу прощения за опоздалый обзор. Работа и учеба сильно душит, но все же я постараюсь выкладывать видосы как можно скорее. Вам же спасибо большое за просмотр и ставьте лайки, если обзор вам зашел. Для вас докопался до сути и катался на поезде с Сапог Ленина. До самых скорых встреч!